Апартаментный комплекс Артвайт Сити. Стоит ли рассматривать? Всем привет! И в сегодняшнем обзоре скандально известный апартаментный комплекс Артвайт Сити, который за моей спиной, зеленого цвета. Стоит ли его рассматривать к покупке, решать вам. Но сказать могу только одно, что застройщик выиграл три суда – районный, верховный и апелляционный. Но администрация подала касацию. И чем это все закончится? Никто не знает, но все надеются на лучшее. Вот так снаружи выглядит апартаментный комплекс Артуа City. На первом этаже магазин Пятерочка, аптека. И Говорят, что аресты сняты и сделки проходят в Росреестре. Вот так выглядит апартаментный комплекс Артуа Сити, который состоит из восьми домов. Это один из въездов, он пока не функционирует. Такая территория. Кажется, именно в этом корпусе должен был быть бассейн. Но он, скорее всего, тут и будет. Да-да, я не ошибаюсь. Давайте немного обойдем. Покажу территорию. Есть вот такая детская площадка. Там вон две мамаши гуляют с детками. В общем, территория, сами понимаете, очень внушительная. Живут люди здесь как постоянно, так и туристы, людей. Ну, в принципе, достаточно много. Слышно, вот, кто-то делает ремонты. Представляете, как здесь будет круто, когда все вот эти хвостики по придомовой территории и так далее, все это будет доделано это будет просто райский уголок на мой взгляд а это бридж-отель понимаете да какое соседство апартаменты расположены в районе адлера на улице таврическая конечно локация одна из самых лучших Сейчас покажу вам, как выглядит здесь пляж. Место, конечно, сказочное. Здесь есть абсолютно все для комфортного проживания. Посмотрите, туристы здесь круглый год. Сейчас конец октября, если что. Так сегодня выглядит... Олимпийская набережная. Набережная Олимпийского парка. Классно, классно здесь. Люди пришли смотреть на закат. Сейчас покажу вам очень срочную продажу, и это никак не связано с предстоящим судом. Я вам даже больше скажу, что на данный апартамент есть покупатель, только он купить хочет слишком дешево, нам-то продать нужно подороже. И все равно ценник будет значительно ниже, чем у застройщика. Тысяч на пятьдесят, так, с квадратного метра. арт сити находится на улице Таврическая в Амиритинке. Теперь это называется поселок городского типа Сириус. Справа горы слева море много людей сделали ремонты много людей живут в Артуайт Сити, причем живут круглый год такая входная группа, но в подъездах еще не до конца все сделано Лист установлен, но не работает потолки тоже не доделаны Итак, Заходим в квартиру, к сожалению, уже темнеет, поэтому качество картинки оставляет жевать лучшего. Значит, перегородки гипсокартоновые, их можно убрать, это большой санузел. То есть, я так понимаю, вот это пространство хотели объединить вот это все вместе с кухней-гостиной, это сделать спальней. Повторюсь... Гипсокартонные перегородки можно убрать. По документам 42 метра плюс балкон. Ну, балкон здесь метра два, наверное. Итого 44 метра. Вот с таким видом из окон. Я думаю, каждый сделает правильные выводы, стоит ли рассматривать к покупке апартаментный комплекс «Артвайт-Сити». Явно эту квартиру будут покупать не на последние деньги. И при положительном раскладе покупатель может неплохо заработать на перепродаже. Из большей долей вероятности расклад будет положительный. Я про предстоящий суд. Но согласитесь, вряд ли бы данную квартиру стали рассматривать покупки собственники артплатите, которые там уже имеют квартиры понимая, что расклад будет отрицательный. Я думаю, нет. Теперь о стоимости. Средняя цена в арт-фуайтете 300 тысяч за квадрат. Инвестора продают от 250. Наша цена 8 миллионов 700 тысяч. Это получается примерно по 200 тысяч за квадрат. То есть выгода и риски очевидны. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Подпишитесь на канал. Если вы до сих пор этого не сделали, не забудьте там поставить колокольчик